Привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина И сегодня видео у нас необычное, ну точнее, идею я взяла у Ангел Бани Потому что, ну, просто мне лень что-то свое придумать, и, и тем более что-то свое придумала вчера, как вы могли видеть Сегодня я вам покажу, как найти человека с сложным ником или вообще с невидимым ником. Ну, перед этим подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий. Ну, а мы начнем. Итак, нам нужно теперь сложный ник выбрать. Я даже не знаю, у кого взять. Но этот способ вообще помогает тем, кто вас обманул. Можно найти его по хэштегу, если вы его, конечно, запомнили. У меня, кстати, здесь много блогеров в друзьях, и я еще отправила заявки. Но это все из канала GZD, поэтому... Это просто мой любимый канал, все. Так, мы выбираем с вами ник. Нам нужен с вами сложный ник. Всякими загогулинами. Вот, например. Ник сложный, сложный, поэтому вот хэштег, собственно говоря, бомба. Итак, бомба, поэтому нам нужно с вами написать этот хэштег. Вот. Но перед этим надо вот этот вот значочек поставить, да, и потом вот так вот написать. Ну, хэштег, собственно, бомба. Так. Ба. Бомба. Ну, я правильно, наверное, написала? Я не знаю. Вот. Видите? Ваши друзья. Собственно, вот еще есть у кого такой же ник. Ой, ник, хэштег. И вот, собственно, на этом все. Итак, если вам помогла, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Вам не сложно, мне будет приятно. Ну и собственно все, надеюсь, я вам помогла. Скоро увидимся. Всем пока-пока.